Вот такие вот дела, мужики. Ладно, сейчас я не знаю, скидывать все это до кучи или в принципе оставлю. Человек сам соберет, потому что приедет забирать. Это опять ее надо будет разбирать. Не хочу. Все. На этом все. Сейчас покажу крепление для соса просили сейчас сделаем кстати крылья установил Там ладошка будем так горить становится что здесь что здесь зазоров теперь хватает для цепей грязи поменьше будет забиваться сейчас откручу и покажу это все вынесу чтобы трактор откатить Мужки всем привет, я короче тут пытаюсь сделать рамку для культиватора, так уже под накидал, стойки, крепежи, не знаю может вот здесь конечно маловато, одни туда развернуты, одни спереди сюда, чтобы в случае чего можно было если надо ближе их поставить, вот эти разворачиваются, они пододвигаются сюда, эти можно развернуть, поставить сюда, они практически в один ряд разница в 2 это сантиметра так у них разбег если вот так брать от центра до центра 33 сантиметра я думаю достаточно вот и ну, так не настроено ничего все так выставил притянул можно сказать от руки здесь вообще стойка он кривая вот такая пускай сам равняет вот, колесо опорное, не знаю. Короче, на это надо его испытывать. Но, в принципе, если это так оно опустится на землю, то, я думаю, мешать сильно не будет. На крайний случай можно стойку подрезать, подогнуть его чуть-чуть вперед. А так оно стоит замечательно, вроде бы, как бы между, между, между вот этими вещами. То есть будет хорошо держать. Но это надо испытывать. Это, это конечно, вот он у меня только треугольник и И все. Сейчас еще сделаю тягу укрепление Вот сюда, какой-нибудь. Чтоб третья точка держала. Здесь так воткнул кусочек болта. чтобы навесить. Она мне не подходит сюда. Под мою. Вот. Как-то так. Ну я бы сделал сюда, хотя можно их развернуть и вниз, болтами. Они вот эти чуть снизу станут. Можно... Ну пока так. Мне главное что, рамку сварить. Это он привозил. Такая была сварена там. Вот кусок, часть вырезал, она уже практически готовая. Здесь до трубы доварился. Она была так всего, сварена, там подрезался. Трубы вот эти 3 миллиметра. Толщиной 40 на 40, я думаю, ничего не, не будет. Вот. Как-то так. В принципе, здесь на скручивание рядом со стойкой. Здесь тоже будет пластина держать на скручивание здесь, вот центр, не знаю. Вот этот. Ну, пускай покажет. Надо только пробовать. Без испытаний тут трудно что-то думать мне тягать нечем вот. поэтому думаю что так ну а выше ну выше ну уже конечно можно выставить здесь колеса все это выставляется Их можно даже вот эти вот чуть свести ты так посмотрел максималочку сколько чего получается здесь конечно расстояние здоровая, можно подвинуть, то ли это так кажется, стрелы разные, спереди чуть шире, сзади чуть уже, вот как-то так, вот посмотрим, что получится. Ширина получилась вот, вот отсюда, и до сюда метр. По стрелам, соответственно, чуть шире. А там можно их и уже поставить. Ну, или колеса даже можно вот эти, может быть, три поставить спереди. Две сзади, колеса чуть назад. Короче, надо настраивать. Но я думаю, рамка пойдет длиннее. Ну, смысл ее делать длиннее? Какой? Не вижу вообще смысла. Мини техника, она должна быть все таки мини техника. техникой. На весь Котка 700 делать что ли на мини трактор. Короче не доварил. С этой стороны. Вот эти все вещи не доварил. Закончился газ. Вот сейчас точку ставил. Уже все такая такое. Газ не идет. Высосал из баллона все что можно. Здесь по нулям уже было. Я не знаю сколько дней на нуле, но здесь держалось, держалось на шланге, пока вот не добил полностью. Вот, теперь можно его и поменять. Нынче сейчас дорого, раньше на это внимание не обращал. На ноль упало, давление упало, все. Сейчас только до конца идет высасывание. Так, у меня есть резервный баллончик еще 10-литровый, полный. Сейчас покажу. Вот он резервненький, десятка. 10. 10 литров, может быть. Ну да. Вот это то, что я покупал у товарища. Еще есть такой же десятка Саня Лукинский подогнал. Но он пустой. И пятерка есть еще. Вот как раз поменяю баллон. И заправлю. Перелью кислоту в пустые два. Вот резервчик. Пожалуйста. Очень нужная вещь. Все. Он пристегнул этим. Стяжкой груза. Чтоб он стоял. Нормально. Нормально. Настроил на пшик. Минимум, самый минимум поставил, мужики. Дорого-дорого кислота. Все Сейчас подавариваю, можно идти обедать. Да, Обед задержался чуть-чуть. Так, ну, приладил на свой треугольник. В общем, она теперь и туда становится, и сюда. Теперь сейчас сделаю растяжку такую вот третью точку опоры чтобы она весь хвост держала чтобы нагрузки не было на излом вот и все в принципе можно будет собрать так ну добавил тягу тяга вот с рулевой рейки я не знаю восьмерочная девяточная она вот с регулировкой как есть Чудесно сюда подошла. Да я, в принципе, и знал, что она сюда подойдет. Поэтому изначально, когда делал навеску, сделал вот здесь такое ухо. И было просверлено <связано> именно под этот наконечник. Хотя, хоть он здесь и не конусный, вот, Ну вот подложил здесь пару шайбух, притянул. Если вдруг когда-то там разобьется, ну, еще шайбочку подкинуть и закрутить. Она там набьет себе место нужное никуда не денется. Вот. Здесь, мужики, шарнир получается. Для чего? Сейчас покажу. Дальше. Уголок просверлил 18 восемнадцатой коронкой, оно как раз подходит вот под вот эту вот ну, часть. Я не знаю, как это называется, где соленболк этот стоит. Лишний отрезал. Лишний отрезал, потому что она торчала слишком сильно. Вот, наметил, отрезал. Сделал заподлицо с уголком. Теперь просто а, болт, мужики, ставится с гайкой. И все. Попробую одной рукой, конечно, то все дело ставить. и вот так ставится болтик с этой стороны гаечка чуть побольше чтобы не выскакивала и точнее шайбочка и гайкой все это дело может затягивается вот. то есть болт просто их стягивает а уголок он стоит на вон, том наконечнике вот и все натяжка практически до конца еще даже можно теперь зажать это все дело гайками вот такая получается опора. Ну, вот, чтобы не было нагрузки на вот сюда. Почему тяга, да? Можно было здесь просто приварить какой-то кусок металла, прикрутить. Ну, и тем более с регулировкой. Она стала сюда идеально. Она изначально уже изогнута на автомобиле. Вот. Она как раз становится в центр. Вот так сюда. Вот. И, за, и со своей конструкции шары выставляется сбоку. Ну, это я не знаю, какая она, правая, левая. Если была бы была друг, с другой стороны, но ну, я бы ее воткнул с этой стороны. Именно изгибом вверх. Вот такие дела. Сейчас покажу, что, что еще сделал. Добавил немножко универсальности. Ну, может быть, пригодится. Ну, не пригодится, да ради бога. Ну, пускай бы я посчитал, пускай это будет. У человека на этой, как ее правильно назвать, рамке, станине, вот, как ее, корпусе. Сейчас покажу, и расскажу для чего. Так, друзья, ну снял, чтобы показать, конечно. Вот, было заштопарено сейчас вот на эти два, то есть все садилось все туда в глубину. Но я еще добавил три, а, прямо-прямо по над самым краем, три отверстие получилось так в шахматном порядке не сплошняком вот. на этих отверстиях на вот этих у меня вот сюда в навеску это все дело становится сейчас покажу для чего так тягу поставил удлинил мужики вот как раз вот этим винтом тяга удлинилась так как я переставил на центр на центральное отверстие. И появилась такая дополнительная возможность, мужики, как подруливание вот этой вот всей конструкции при повороте. Здесь шаровый отыгрывает замечательно, но при этом держит всю конструкцию, мужики. Вот как-то так. Можно сильнее сделать угол путем немножко зарезать вот эту трубу. Вот так ближе к отверстию потому что она упирается вот этим краем э, в саму навеску но если этот угол немного срезать он будет доходить практически ну, не, не практически а будет прям вот впритык доходить и навеска еще будет точнее на навесной это все будет еще сильнее заворачиваться вот если вдруг надо будет его зафиксировать берется штырь какой-нибудь да, там попасть надо было с любой стороны хоть с этой хоть э, с этой хоть все хоть все три неудобно прижать О. вот зафиксировалась все это дело и она уже не гуляет для чего сейчас попробую объяснить потому что я у меня мысли работают немножко по-другому я ее могу использовать абсолютно если бы она была у меня такая да ее можно вообще использовать под разные цели и задачи сейчас попробую рассказать может кому-то пригодится не знаю как ее будет человек использовать может культиваторы прицепит и один раз пройдется и 300 сколько там 64 дня остальные она будет стоять но у меня б, вот этот станина вообще не стояла. Под разные операции все делалось бы по-разному. Итак, для чего все же все-таки вот этот тот ход? Ну то есть при повороте, да, чтобы вот это все, что здесь зацеплено, так сказать, помогало немножечко, все это легче было тракторку. Человек сам решит. Подрезать ему или не подрезать, или оставить, я не знаю. Это несложно. Взять болгарку и отпилить. Все, упора будет здесь. Вот так вот. Культиваторы. Но ну, они нужны, там, я не знаю, там раз, ну, два, ну три, может, раза в году, да. Что можно сюда еще поставить вместо культиваторов? Можно поставить окучники. Понятно, да? Два штуки. Один одну штуку, там, я не знаю, можно поставить пропольники вот такого плана, вот такого плана, да, то есть где-то что-то как-то пробежаться. Что сюда еще можно поставить? Ну, это, конечно же, на жесткую, да, где можно использовать вот этот вариант. Можно отстегнуть стрелы, вот эти снять и в ряд, либо спереди там, да, колеса поставить чуть сзади, поставить их в один ряд. Получатся хорошие такие корабли с таким приличным расстоянием, опорными колесами регулировать. Плюс на этом треугольнике, помните, да, стоит цилиндр, который меняет угол. И с тем самым, если ставить сзади колеса, а вот эти вот э, стойки в виде граблей будут завернуты вперед, то можно либо их прижимать, либо поднимать. Хорошо стягивать какую-то бату, да, от э, кабаков, там, я не знаю, от горбузов, э, от тыквы. В общем, такая штука. Может какие-то ветки стаскивать, может еще какой-то э, такой крупный, да я не знаю, как это назвать, бурьян, будем так говорить, да? То есть использовать как грабли. Захват, метр, мне кажется, шикардос. Плюс все это тело прекрасно будет рулиться. Вот, как-то так. Что еще можно сюда использовать? Я не знаю, тут фантазия ну, должна присутствовать у человека по-любому. Просто просто капец. Так что, вот так вот, мужики. Кому надо, берите на вооружение. Такая вот идея. Вот. Ну, если не нужно, ну два шплинта, три, можно туда засадить, так поставить. Не обязательно. Никаких проблем вообще не вижу. Кстати, установить можно вот эти вот э, стойки, да, вот как, как грабли они будут стоять. Вообще, вот так вот полукругом, грубо говоря, э, вот эти вот направить вперед, где-то здесь развернуть их вовнутрь, а заднюю направить назад. И они вот так вот станут полукругом, и где-то что-то, если нужно тянуть, граблить и чтобы это все дело как-то ближе к центру собиралось просто устанавливаются крепежи стойка здесь стойка в середине центр чуть сзади ну, такой полукруг получится но это фантазия должна присутствовать фантазия вот такие вот дела да длинновато у меня конечно навеска на том тракторе она Практически сзади. Так что будет вообще шикардос. Так, крепление открутил. Крепится она вот на шпильку. Выглядит все это дело, мужики. Вот таким образом. Сначала из металла вырезается вот такая вот штука. Вот именно в сторону, чтобы она здесь вот такая выемка, да, как бы под айк Вот. Примерно то же самое делаю, чтобы она туда остановилась и нигде не упиралась. И так в сторону. Металл, наверное, миллиметра 3, мужики. Сначала вырезал, потом в тисы зажал, сколько мне нужно, и молотком согнул под 90 градусов. Все, такая скоба получилась. Гайка. Это удлиненная под м 10, по-моему. Можно было взять М8. Ну, была у меня просто. Взял им 10 Просверлился в удобном мне месте. Чуть, чуть от середины, чуть назад. Не знаю. Так показалось вроде так. Просверлился, нарезал резьбу. Тела здесь а, хватает, чтобы прижать тросик. Тросик прижимается хорошо, так как внутри у гайки есть резьба. И, да, и... А тросик он тоже витой весь прижимается капитально, мужики. Вот дальше там на заслонке тоненьким сверлышком просверливается, делается вот такая вот загогулина. Вот. Потом вот так просто ее завожу, вот снизу ставлю и, мужики, прикручиваю. Вот такие вот дела. Но сначала, перед тем, как варить гайку, да, все это надо посмотреть примерно, куда будет двигаться заслонка то есть подобрать самую такую оптимальную вышину вот этого изгиба вот у меня это все дело как раз, заслонка на излом не идет вот поэтому, поэтому так делается быстро крепить легко, демонтировать легко подсос работает в нужном направлении то есть на, натянул заслонка закрылась Подсос отбил, заслонка открылась. Также ж тросик здесь отпустил, отрегулировал сколько надо. Вот и все. Это здесь торчит, потому что все-таки у меня <говорит> полдвигателя находится на улице. На желтом тракторе точно так же сделал. Это я не помню где. Где-то где устанавливал двигатель. Там этот есть видосик. Ну, просили показываю как еще объяснить я не знаю на пальцах но мне нравится мне нравится и все вот как-то так сейчас это все дело зажму все мужики вот, закрутил все за двигатель оно ничего не торчит я имею в виду, вот это крепление отломать его практически невозможно да нужно очень постараться. Вот. Если бы кого двигатель был полностью под капотом, тросик просто вот так изгинается. И все, как надо. Можно пропустить его сверху. Да без разницы как. Как угодно. Главное, чтобы его зажать. На этом, пожалуй, все, мужики. Больше показать и рассказать пока нечего. Там вот просили станок показать, не знаю. Ну, я имею в виду заснять видос про него. Давно собираюсь, но все никак. То желания нет, то времени нет. Вот такие вот дела. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Надеюсь, скоро увидимся.